<говорот> Камера как-то как криво стоит Камеру вырубай Да, вот так всё. Всем, Всем привет. привет Ары больше нет, теперь есть только Нестон Липти Ха-ха, думаю вы уже это заметили Наверное, если заходили на наш канал Вообще за эти полгода Именно р... Полгода Полгода назад Вышло последнее видео на котором я пообещал, что в этом году будет очень много видео. Но я точно обещаю, что в следующем году а, на, на канале будет очень много видео. Интересных видео много. А, и много качественных видео. Их очень много, правда. Да. Ну и так как... Э, почему не было столько видео? Не было много видео. Столько много времени. Потому что у нас не было идей. Ха-ха. У нас так-то все еще нет идей. Поэтому мы решили просто... Снять сегодня очень оригинальное видео. Очень оригинальное. Которого нет ни на каком канале. На, на нашем тем более. Рассказываем правила. Чел... То есть, в данный момент Вероника надевает наушники с плеером, мы включаем мою самую крутую зажигательную музыку, и она меня не будет слышать, и я задаю вопрос, и она на рандоме отвечает «Да, нет, естественно», и так далее. Вот. Итак, ну... Эм, в общем, у нас будет такой план. Сначала я... Сначала мы задаем вопросы Веронике, потом задаем вопросы мне, потом Миша, потом Женя и Виктория. Викон. Мелкая ну вот. засола. Вот так. А, ну что, что сказать? Начинаем. Итак, Веренике как были. Андржна, это значит, что мы задаем вопрос, Но я еще не включила закладку, чтобы посмотреть вопросы сейчас. А еще одно важное правило. Когда я задаю вопросы, я хлопаю два раза по скамейке и наверняка отвечаю. Так, начинаем. Все, начинаем. Финджули. Так, я похож на Билли Айлиш? Да. Ч не смеюсь? Очень смешно, хочет? Ты прыгнешь вместо Арсения в заросый бассейн по заданию из прошлого видео. Никогда. Нет, Нет, ладно. Ягода малинка, поп. Да, естественно. Все видео на канале капец, какие кринжовые. Да. Чё вертишь головой, кринжовую? <свят> В общем, мы когда с Вероникой сидели и пересматривали наши видео, а, я кринжовал так, что чуть не умер. Так, дальше. А, тебе нравится моя отрезанная челка? Да. Как приятно, спасибо. Неправда, неправда. Ему Интересно, плохо. Так, все, теперь я. А, нормально. Так, давай. Ты в прошлом был камнем? Нет. Ты бреешь пятки маслом? Да. Ты любишь слушать шансон? Да. Пробовала на вкус лапы лягушки? Да когда вырастешь, станешь горничный? Нет, наверное Все. А следующий у нас Фу. Михаил Проходите сюда, я задаю вам вопрос Встречаем Михаила! Так. Вернется ли оперная Сингер? Нет! Мы это исправим. За 2021 год мы снимем больше пяти видео. Ну, не знаю, да. Мне кажется, все на это надеются. И Вероника Кринжуавее, чем Арсений. Да. А, ты сейчас счастливее, чем когда вижу? Нет. Ок. Тебе понравились мои вопросы? Нет! Спасибо, очень приятно за разговор. А теперь приглашаем сюда Веронику и Женю. Да. Ара, лучше чем на Снолипте? Нет! Я тоже так думаю. Ты снимаешь лайки? Да. Подпишешься на меня в инсте? Нет! <laughs> Я бы тоже не подписался. <звучит> Пытался поцеловать муху? Да. <звучит> И самый главный вопрос. Любишь Дашу Корейку? Нет. Нет! Um, <звучит> Аниме Наруто! Наруто! Да! А, это. I want you baby. Отходи. Я не ублюдок. А сейчас встречаем Викторию. Миша, могут? Нет. Я в тебя разочарован. Если бы стоял выбор между Женей и Чокопайкой, ты бы выбрал Чокопайку? Нет! Нет! Я бы Чикопайку выбрал. Ты готова за конфету продать своих братьев, нишу и Женю? Нет. Сейчас будет вопрос, который поймут только мои друзья. А твои друзья смотрят твой канал? Legends 2, but why y'all got lie... Итак, ты смотришь аниме? Нет! Наруто! Следующее видео выйдет через полгода. Что это? Что? Почему такое совпадение, что именно на последний вопрос Вика ответила, да. Итак, видео подошло к концу. Надеюсь, вы заметили, что камера стала лучше, потому что... Потому что она просто стала лучше. Мы ничего не будем вам говорить, господи. Еще у нас новая локация, но мы все так снимаем в саду. Вот. Надеемся очень, что это видео получилось не кринжовым. Я потом ставлю склейку монтажера Арсения, Кринжовый это или нет. Это очень кринжово. Еще заметьте, какой прекрасный вид сзади нас. Вот. Еще я по попытаюсь добавить я много кринжовых вид. спецэффектов. Вот, чтобы хоть немного было интересно видео. Надеюсь, видео не выйдет. Сле ну, следующее видео не выйдет через полгода. Вот. Ты а, напишите, что бы вы вообще хотели видеть на. Да, напишите идеи на нашем нам канале. для видео. Если да. хотите, чтобы мы снимались. Мы... Нашу да. камеру атакуют. Так, короче, напишите, что вы видеть на канале. И впрочем, всем пока.